Добро пожаловать в будущее строительного бизнеса. Это PragmaCore экосистема цифровых сервисов, которая сделает процесс управления проектами простым, эффективным, а главное – предсказуемым. Легкое внедрение всего за 7 дней, не нарушая ваших основных процессов. Платформа позволит сэкономить 700 миллионов рублей при строительстве объекта в 10 миллиардов. Нашим продуктом является уверенность, что объект будет построен в срок, в рамках бюджета и надлежащего качества. Рассмотрим основной функционал прагмокор. Первым делом мы рассчитываем стоимость будущего проекта с помощью модуля Оферта. Для этого созданы специализированные калькуляторы. Далее информация поступает в управление проектированием Тут отслеживается статус разработки и документации в разрезе титула, раздела и тома. Эта информация далее привязывается к планированию будущих работ. Далее в модуле управления комплектацией ведется учет этапов жизненного цикла потребности в МТР. Модуль отвечает на вопрос, сколько чего и когда необходимо и какой текущий статус. Полученные данные стекаются в модуль управления работами и ресурсами и позволяют составлять графики вплоть до помесячно-суточного планирования и сравнивать с фактом по проекту. Информация может быть получена через ввод данных или используя цифровые решения — дроны, лазерное сканирование, скуд-системы. Модуль позволяет своевременно увидеть нехватку людских ресурсов и задействовать модуль «Поиска и учета персонала», который работает по принципу Яндекс Такси. Все работы учитываются в электронном журнале работ с загрузкой исполнительной документации и актов скрытых работ. Все издержки, которые вы сможете сократить, станут прибылью. Прагмакор позволяет планировать бюджеты в привязке ко всем данным проекта, актуализировать их на разных стадиях, контролируя отклонения от базового сценария. А вишенкой на торте является модуль предиктивного анализа, где каждый ваш проект будет просчитываться и планироваться еще эффективнее за счет тех факторов, которые мы можем собирать на основе больших данных. Прагмакор Видеть. Понимать. Управлять. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса